И вот это я называю везение. У меня должно быть, чтобы мне два раза стать маньяком. Но все же, мы хорошие люди. Мы не буду я ничего такого запускать, но там какой-то умник запустил реакт. нам опять придется сейчас придумать какую-то штуку, чтобы меня не спалили в первый же момент. Исов побежал туда, если мы. Так, я не успею. Я, кажется, не успею убить, поэтому все же я не буду его убивать. Так, здесь Ангрос, но. Есть такой поворот событий, что я не могу его никак убить. Так, здесь эти бегают. Так, Ян Гросс сюда-то побежал, да? Если я сейчас сюда побегу, то я палюся, а мы не можем никак палиться. Значит, мы его устраиваем вообще-то саботаж. Устраиваем его саботаж в кислороде. Я сразу же его чиню. 31, 3, 8, 3. Никаких убийств он никто не делает, Ну, господи, ну что за что чё за черт у меня попался все-таки, но все же, все же, все же. Я думаю, у меня нормальные люди сейчас будут. Я не могу сейчас спалиться, потому что сюда забежит сто денчик. Да, забежит сюда денчик. Но все же, все же. Ладно, побежали выполнять испытания, надеюсь, может быть, нет. Здесь никак не может быть. Так, так, ребята, это лишняя. Смотрите, я когда убегал от, угу. Игоря, лишнюю пробегал мимо меня и, то есть, заходил. Мне кажется, что это. Ну, а куда заходил ты? Ну, в камеры. В камеры а в камеры, есть. в камеры. Ну, а, в камерах убийство, что ли? Уходила, что они... Не, я да, сразу да, же да, скажу, да. меня видел ангрос, я бы так быстро не успел до камеры да. добежать, поэтому. Видел выше, да, выше, я выше, выше, выше, видел, Да, я тебя тоже видел. Ну вот, вы меня видели, пошл. Я тему, я тему пос... вот, последнюю вот минуту я видел в столовке, вот пробегал и все. Больше я этого вот, до вот, никого не видел. Вот и и. и это. Ну я не знаю. Стоит голосовать за рагур, то пока. Я не знаю, я скипну. Согласен. Я опять их смогла обойти своим супер крутым умом. Но все же... Мы должны этого Арагота как-то вывести, чтобы его спалили. Потому что, что, правильно, я не очень люблю, чтобы меня полили. Значит, мы сейчас выполняем типа испытания. Но на самом деле закрываем все двери. Пофиг. Пусть думаешь, что типа какая-то сложная хрень. Ладно, все, мы типа здесь выполнили все испытания. Теперь мы бежим в этот штуку идем офлайн, но мне надо кого-то убить, я все-таки хочу кого-то убить. Тут был денчик, блин, я только использовал свою статику. а, что, два раза подряд? а да. что было? А что прикол было? Как я выиграл? Что это за везение такое? А, а меня убили, короче. А тебя убили, ну все. Так, и в первой игре мы член экипажа. Ну, не очень хорошо, конечно, но все же. Ладно, побежали выполнять наши интересные задания, которые нам предоставила карта, и все-таки мы должны будем найти этого убийца. Значит, хранилище. Ну, мы будем потихоньку по мере поступления этих заданий, и будем как раз наблюдать, кто из них есть кто. Вот очень есть некоторые подозрительно бегают, но все же я не буду на них прям так сильно обращать внимание. Так, вот в эту сторону я видел там, если что, синий голубой. Так, Данич, давай. По камерам они ходили вместе. Э, по твоему, кто это мог быть же? Это ты походу это Тёма? Ты ходил. Это Тёма? Да, это ты ходил. Я? Я вообще в это <саспорно> еще в начале был. Так, смех, смех. Я дал микро. Я еще, я только в начале бегал. О, все, ладно, да, она, она, она. я тебе поверю, я тебя верю. Давай, я уже знаю. Ну я, Капец, я пробегал, уже погнал, э, в охрану, у меня я никого, бы, в охране мере, не видел. Я, я даже не видел, что камеры работали я... вообще. Чем да, проводить? Я, я не хотел даже камеры, подойти, уже репорт произошел. А, а, ну, я метил, да. я не знаю, но ну, я скипну, я не знаю. О, гады! Значит, решили меня. Значит, все-таки думают, что это я. Ладно, это точно не я, это я точно знаю, но все же. Ладно, за мной, мне кажется, сейчас будут очень пристально смотреть, но все же я знаю свое мнение, что это не я. По-моему, мне кажется, все-таки коричневый, потому что... Либо это Денчик. Потому что он начал на меня прям очень сильно гнать. Так, Родион тут бегает, я смотрю. Так, так, так, так. Смотрим, смотрим. Там Родион побежал, но он так... Нет, он не такой подозрительный, как все. Значит, смотрим, что у нас в электричестве. Выполняем свои задания. Если меня убивает, то значит, убивает. Так, Радион. Я так и думал. Минуточку! Там вроде он побежал, но он так. Нет, он не такой подозрительный, как все. Ну ⁇ -мо ⁇ опять предатель. Все-таки на этой карте мне придется поубивать всех подряд. Значит, давайте посмотрим. Сначала камеры, не будем ничего не выполнять. Смотрим, я никого... Так, вижу вот на этой камере там радионов, наверное, как понимаю, но все же я пока что не буду так быстро бежать его убивать. Значит, давайте сначала выключаем связь. Всех пропадает связька. И я бегу ее типа чинить. Я вообще бегу и рассматриваю карту. Мне больше интересно. Кто есть кто как здесь что делать что надо делать что тут не надо делать я точно помню что вот тут есть задание одно но у меня его А нет, но у меня есть все таки давайте устроим саботаж выключаем электричество бежим вот сюда но они что то все бегают просто так и типа всем пофиг на электричество всем пофиг на все чувство просто вот сейчас бы я бы потом подозрение на каста бы вывел Потому что что? Потому что правильно. просто так. Так, я что-то им там включил. Вот тут лэг. Но отсюда надо по-быстрому валить. О! Так, кто там? А, я нажал. Короче, значит, я бегал... Я увидел в этот момент Арагота, который бежал обратно тут, куда-то, ну я не знаю, что это за место, сори, там через... А, за заданием? Я не знаю просто, я скажу свое мнение сначала, потом вы уже можете свое. Я бежал, но я... мне кажется, это почему-то Арагот, Может потому что я не успел заметить, убил он его, не убил. Я ручаюсь за Арагота, потому что я его Сейчас, Арагота, я скажу. Получается, я видел, как он, во-первых, выполняет задание, а во-вторых, я видел, как он из пушек стреляет, то есть это точно не он. Потому я Сдался, ну Значит, я сзади меня кто-то бегал еще. Я тогда просто не знаю, кто-то сзади меня мог еще пробежаться. А вдруг он кто притворялся специально? А кто знает, он так сильно замечать про задание? Нет, кто точно я, не я, я, я, я ставлю на работу. Может быть, он просто кванапарник. Может быть, ты, обманив, ты обманываешь. Агады, гады, гады, гады. Так, меня, значит, ангросик. Значит, ангросик мы убиваем. За меня проголосовал ангрос, значит, мы его истребляем. Ладно, бегаем, мне вообще... А что не системный модуль-то не чинит? Во-первых, мне кажется, надо его в первую же очередь чинить. чтобы он э, им сигнал ловил заданий, вообще-то. Все, я его смог починить. Так, мне будет теперь знать, кто и где будет сейчас, чтобы их быстренько всех переубивать. Значит, Глэка мы убили. И теперь мы будем убивать всех других. Ладно, бежим быстрее чинить. Чинить, бежим, падаем, прыгаем. Все-таки я запускаю, все, активировал, активировал, так, мне кажется, они задаются таким вопросом, но все же это я. Значит, смотрим, Ангростик у нас находится около этой, значит, мы побежим туда, наверное, сейчас, а здесь кастик. Смог, смог, быстрее, смог, смог, смог, смог, вылезаем и никого типа я не видел. Ладно, бежим, значит, в эту сторону, вообще-то. И смотрим, где у нас ангрос. Ангросса тут нету. Уже. Ладно, выполняем, типа, задание. Так. У двоих минус сердце. Так, значит. У, блин, у нас каста. Так, давай, айсов, говори. Ладно, короче, иду за задание. И тут каста никого, короче, по пути не видел, но его видеть. Ну, я точно ah -huh. ручусь за Ангрос, потому что я в этот момент был с ним. Поэтому... <с но... с ним? Да, я с ним, но pofsim. у меня давайте есть подозрение. ]歪ogi. Ну, не так, подозрение на него падает. Арагот что? Ну, так, там забывать надо. Это... <сц2> Всё, давайте. Так, проверяем. ладно, смотрим, проверяем, кто же это точно может быть. Нет, реально точно. Давай смотрим. Арагот. Так, его выкинули и.. Нет! Значит. Э, так, мне бы убить еще одного человечка и все. Если я убиваю сейчас еще одного человека, все, я сразу же выигрываю. Но мне надо убить э, очень быстренько. Из-за чего? Из-за того, что меня сейчас подразумевает Айсов. Так, слушаем. Ангрос нажал кнопку, смотрим. Да, мне кажется, это... Почему это? Я, я с Ангросом да, был это в этот -то. момент в тот. А может вообще ты, потому что ты же и нажал потом эту кнопку. Нет, нет. Ну, кнопка-то... Не знаю. Чего? Что бы вы думали, давай. Вы думали. Ну, давай. Давай. Думай. Тема, тема, тема. Что я-то офигеваю в системы. Я, мне кажется, это все-таки Айсов. Мне кажется, это все-таки Айсов из-за того, что он оттуда и бежал. не я. Докажи. Сейчас узнаем, я это или не я. Давайте проверяем. Ладно, мы все-таки выиграли, гады. Все-таки меня обошли по всей системе. Ч, я член и все. Ну, я не буду никого сразу же подозревать, потому что я не скажу, что это может быть этот, но все же мне кажется, что это кто-то из наших хороших. Э -э, побежали много кто в разные стороны. Вот здесь глэк бегает, очень подозрительно, честно. Но я не знаю, кого здесь еще я бы подозревал. Все-таки так, здесь бегает этот. Э -э, и здесь бежит вот этот. Здесь глэк находится с Сайцефом. Господи, а чё тут? А! Быстрее! Бегите! Глэк стоит, очень подозритель! Очень подозрительно. Он тупо стоит, если даже у него испытание испытания там, то он дурной, честно. А блин, куда вы все прибежали Чего они все на одну ближайшую, бегите сразу на дальнюю Лучше вообще бы бежать Потому что что, и там по камерам кто-то следит Потому что, и поэтому ему пофиг Мне кажется, это все таки тот, кто по камерам следит Так, оттуда выбегает Ангроз э -э, Но мне кажется, это все таки Ангроз Либо Глек. Вот очень сильно, Ангроз, ладно, не палится Но если там сейчас Я говорю, мне кажется, это Ангроз Либо Глек. Ладно, бежим в лабораторию, так как у меня нет сейчас еще неисправимых доказательств против их. Так, а, айсов убили. Ну, Кто же... это? Ушел. Давай, ангрос нашел, значит ангрос... Об... А, я знаю, только, что куда там... Короче, а, ну да, там быть. есть на одной карте, да. ладно. Так, Глэг, как вас зовут? Это Родион, если чё? Родион, а че? Мне, тоже, мне тоже кажется, это Родион все-таки имя. Родион. Фамилия отчество Зубенко Михаил Петрович Как имя то, господи ты? Скажи Он и говорит радио. Родион я же говорил Родион мое имя Он устроил Согласен Я думаю это ангроз Неисправимо, но факт Ну нормально Роди, роди, роди Мне тоже сначала показалось? Я за так, все. Это стоп. Э, я, это ну, с точной Это точно. Что это? Это точно вроде. Я я вам ару. Так, вы выкинули Ангроса. Ангрос, в.. Во... Так, так. Его выкинули. Значит, кто-то остался. Ага. Это Родион, это Родион Я вам ору, ребят, сейчас буду Орать, если он убивает одного человека Я сейчас бегу, нажимаю кнопку У меня есть подозрение, что это Родион, я с Кастом буду тупо бегать э, Я хороший мальчик Я просто с ним буду бегать Каст, не бойся, я просто с тобой бегу Потому что я не вижу Родиона Он опять где-то бегает, но мне кажется Это все таки Родион, из-за чего э, Он Попсало Вот гад Чего? Вот гадина, <смех> я думал это вообще Родион честно сначала, он так подозрительно отнекивался Член экипажа, значит мы опять выполняем все наши задания и смотрим кто тут самый подозрительный Так Ангрост, я боюсь ангроса. он побежал за мной, это очень, так опять мне кажется Ангрост Жопа бегает за мной, он тупо бегает тупо за мной, мне очень страшно если я сейчас выполняю задание и он меня убивает, то это стопроцентный Ангрос. Но меня сейчас он не бьет, так как со мной здесь еще находится один человек. А, Че ангроз пропал? Так, так ангроз говорит, говорит. нам. На кого давай. же он думает? Давайте посмотрим. Поверьте, Поверьте мне, давай. Поверьте Ве мне, мы да, верим тебе. Ты. Это... Кто это? Видео, видео шаг... шкал, видео шкалу сверху, видео шкалу? видите шкалу снизу, видите, шка... а, ну видите, ну, так, Но я не полностью так. ее, конечно, вижу из-за того, что ну да, а, и скала не заполнилась, чуть-чуть удились, -чуть <свят> я вам на полном серьезе, я делал задание и <свят> у меня заполнилось. Может быть, мне, конечно, у меня слетело, с... но я его сделал! Я его И полностью я сделал! Ну это вот, И конечно. Ну, раз мне раз. кажется, это все-таки. Ангор, потому что он резко как-то убежал, я это сначала даже не понял, как он убежать, умудрился. Я, я, конечно, я, конечно, не знаю, но я попробовал. А почему, интересно, так себя странно видео? спасибо такие умные люди у меня в команде конечно